Что за блин я бы сказал что это сам подожди что там закрыть на лечебницу открыть на выход блин это вот это нет это, это просто что ли вот он нет это Душевые, что ли? Погоди, а что же в каждом номере? Ванная антидейная, да? Тихо. 11. А, тут ванны стояли. Ну да. Блин, прям вот... сообщается между собой, я не понимаю. Ну, типа, чтобы голышом можно было бегать между ними, не выходя в корпус? А. А зачем бегать между не ними голышом? Не знаю. Я как-то было в детском в детской школе частной, вот, вот, вот такие же переходы между корпусами, прям вот точно uh -huh. -то по одному проекту делали. А ну вот души. потенциальный вход наш был. <смех> Грязь и лечебница. Что-то что написано в свете. это моечная и ширма стоит дожди нет это не моечная розетки розетки розетки видишь у каждой этой штуки розетки какие-то аппараты стояли. да по моему эти ингаляции которые проводилась почему написано грязи там? не нужно а ну вот, да это короче в рот суешь ее и в нос там в уши хрень я не помню как она называется глянь сколько трубок На подожди подожди ну куда ты убегаешь все интересно вот это интересно. Вот Тоже от этого аппарата куча хлама. Что это за столик такой? Я боюсь предположить. игрушки детские. Слышь, тихо, тихо. Шурок. Да, я уже три раза брался. Вау. Нет. Слышишь? Пошли нахрен отсюда. Вот такая вот хрень обрушится сейчас. Смотри, кепки лежат. Делают, игрушки вот по пари кстати угу. вот это вот что они делают здесь не знаю Может, это когда выносите просто сюда все скидывали может быть это что игрушка он мягкая тоже здорово лежит подушка Похоже на можно да. ты был прав насчет закрытых дверей ты глянь, что-то банка с чем-то там стоит, красным. А, нет. Это чайничек. Да, просто чайник. Веер. Угу. А вот тут, скорее всего, сидели персонала взиратели а, все это конец да все конец фига себе швабра Баба яги метла ну блин Средств, видео не выделяли вот сделали из подручных материалов снишвают винь Вода лечебницы. Ну то же самое. бассейн нету. Кубахи метром это же, в принципе. Ну да. Финал, финал. Ты глянь, беговая дорожка. Классная какая то с такими губами как ну, Тут кровати. Вот, чуть дальше пройди. Еще чуть дальше. фига себе бара дальше еще посмотрим на да, свечи мы там, там просто пройти нельзя там побольше Ох ох. ох массажная ванна что ли? ху ху что ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху ху Фигня. ху Нет. ху ху ху ху ху on that. Да, это покруче будет всякой химки в Липецке. Мне кажется, это какие-то комнаты отдыха, а с той стороны лечебницы. Я не знаю, что еще можно предположить. Написано, 24 грязи лечения у них. Еще мне не нравится то, что здесь шкафы стоят под наклоном. Грамота. Янина Наталья Алексеевна за высокий профессионализм, мастерство и многолетний добросовестный труд в честь Дня медицинского работника. Янина была ударницей. А сейчас здесь пройдем. Ну и запах. О, кажется, я кабинет гинекологии нашел. Да, похоже, да. Знаешь, вот это что за прибор? Нет. Я камеру выключу, вырежу. Я помню, что это все. Не надо. Шикарно, прям вообще музыкальное сопровождение, даже. Ты беспокоишься, но всегда не вовремя. Шаги, если ты услышишь, вот это уже не должно нравиться. Ну вообще бежать, точно не варик учитывая, сколько стоит аппарату? разбить ну, да. тем более аппаратура не моя а? тем более аппаратура не моя тоже какой то спортивный зал с кучей зеркал ЛФК Что это? Не тянется Ну, он, наверное, не должен <говорит> Может быть на них кто-то висел но Да, скорее всего, Ну вот. Эти пластиковые штуки точно Вес человека выдержит? По-моему, нет Не знаю Чёклышко, не болей. Mm. <laughs> ну смотри, она закрывается прямо так. Uh -huh. Второе. Детензоры. Детензоры, два детензора.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 Чуть больше метра, наверное, тут. Да. Было, конечно, как обычно. Вступил, ноги помыл, дальше пошел. Это по моему рентген. И сколько этого? Что же какая-то установка? Я, похоже, спинка разбили. Ну, какой урок будет? Врач Морозов Иван Иванович. Смотри на. Врач Морозок Иван Иванович. Руками сделаны. Да. Тут даже как будто эти линии от карандаша еще остались, которыми, смотри, ага, размечали. Покрыт чем-то, не знаю, таким. Не знаю. Не знаю. А, да, вот сюда мы не зашли. Электросна. Как-нибудь, блин, запах, их, конечно, тяжелый. Очень. Сейчас как-то включу. в этих собирался ночевать. Mm -hmm. Уже передумал, надеюсь, да? Mm, конечно. Они такие уже гнилые, я не знаю, что в этих матрасах уже живет. Поэтому.. Фига си комар, смотри. почему они это смотри как а, ну через резинку что ли тело касается не понимаю <свят> <свят> да да да да Кислая ванна. Сколько оборудования здесь просто рано? не работает по техническим причинам. А, ну вот, видимо, технические причины сейчас. Фитобар. О, чувак, нам в бар. В бар? Да. Фитобар. Хм. Это барный стойк. бармен. Нет, пожалуйста, монт, текилу. Выходит? А? Ну это что ли? Сната? Нет, погоди, это тут. Привод кусок. Похоже, рок тут была. Водих. Ну да. кабинет бы спелеолеч... спе... нет, А, понятно. Покади нам. Ну. Гинекология. там Какие-то кресла, кресла-каталки. Какой-то бассейн был. Может, бани Странно. Может, действительно со Солевая, солевая. Типа ванна солевая, что-то такое. Это соль. Но не... Да, не лежи ее, но это соль. хочу их открывать а тут такого может там анализы потому что да. вот, этот, вот этот стол мне не очень нравится Иконы не забрали. На улице прям. Сколько содержание всего этого стоило? вообще, это Он, да, он закрылся из-за того, что не смог сам себя содержать уже. И он типа сейчас выставлен вообще на торги. Ну, вообще, такое я я думаю, что он в содержаться, а не содержать. Вот. Это же не бизнес, это, блин, лечение людей. Детей. Да. А ну, еще тут где-то еще саловка по идее должна быть. Да. Надо ну, ее будем смотреть. Может сюда попытаться. Доме... Почему-то написано на пятый этаж. А пять человек? На втором этаже И куда-то уже Какой-то другой корпус походу Кинозал Вот это четко Быстрее пошли Офигеть Дайте два. Целый здоровый кинозал с проломленной сценой. целый IMAX 3D это, по-моему, запасной да за кулисами не хочешь побывать? по а огонь зайдем в этот, где сам проектор был да это же не с этой стороны он не с этой стороны ну, должен это быть это да. должен быть вон Вон прорези, видишь, вверху? Нет, погоди, а здесь что, типа сцены? Что это это? сцена, да. То есть это яхтовый кинозал сразу? Ну, типа того. Тут далеко не только ты ходил. Да, я заметил. И опять иглы. за кулисами смотри с новым годом ага не одна еще одна, да. одна такая же давай попробуем найти как попасть да вот я думаю здесь На третий этаж мы там можем попасть. Ну, да. Тут, скорее всего, знаешь, что? Это столовка. Столовка? Ну, Я подумал, типа клуба. А, не знаю. Зачем здесь ему вальники тогда? Ну да, скорее всего, ты прав, столовка здесь. А, До сих пор какой то жрачкой пахнет. Да. Протухший. Я не особо чувствую, конечно. Теперь чувствую типа пригоревшим жиром и все такое подсобный стол здесь холодильник холодильники полярис Прикинь там труб А это что такое? Странно. О, весы. На стол. Что нибудь здесь? Да. разрезали? Тех, кого не вылечили. Так, все, плохие шутки пошли. Какие-то вещи, это для чего? Видишь, дал стоки. Ну, для Давай еще на один этаж поднимемся, глянем. Погоди, смотрите, как бы это. На улице тоже такая же. Посидеть можно было. Это же второй этаж. Ага. Огонь. Ха, беседка какая-то, да. No smoking. для компьютера отвлекательные, там не знаю, помещение такое или нет. библиотека, наверное, может какая-нибудь Фотка. У вот, не, не одна фотка, так ты, ты на них стоишь. Угу. Прям вообще сам, ну, совсем маленькие дети даже были. Угу. Вот, кстати, а нет, тут просто на, на, на табуретке лежит. Ты я что думал, думал инвалид что-то. Ну, думал инвалид. Здесь явно что-то, были руками делали. Смотри. Да, там это... что-то для детей было. Не, ну тут как будто это... Что Жадно, бумаги тут точно вырезали. Угу. Полно всяких аппликаций тут валяется. еще ещё ведь не все посмотрели, мы посмотрели только три корпуса. Да. Может еще приехали? Ну? туда? Ещё три косаря на бензин потратить. сейчас нас тут такие опаньки, да? Что, сняли, ребятки, когда смонтируете? Ну вот так, друзья, закончился съемочный день. Сейчас пол четвертого ночи. Ну, где-то да, где-то пол четвертого ночи. Сейчас покаваем, дай спать. Спать, ну, в палатке. Я в палатке, Диман костра.